Ну что, пора сделать красоту. И сегодня мы будем делать две картины в стиле стрингард. Это будет типтих. Они будут отличаться, но в то же время они будут в одном стиле. У меня уже давно были сделаны такие заготовки. 12-миллиметровая фанера покрыта текстурной шпаклевкой, покрашена красками акриловыми и покрыта лаком. Вот такой под цемент сделала я. Вот они... Идентичные, не стопроцентная копия, но похожи. И, наконец-то, дошли у меня руки, точнее, степлер, для того, чтобы сделать. Это видео будет коротенькое, я просто сниму, как забиваю, и сам процесс наматывания, то есть трепаться я прекращаю. Ну, может быть, скажу пару слов в конце. Ну, а теперь просто наблюдайте за процессом. Надеюсь, понравится. Ну что, я закончила. Такой получился диптих. Их не обязательно вместе вешать. Можно и по отдельности. Каждая картина может висеть и самостоятельно. В общем, и такое умеем. <смех> Всем спасибо за просмотр и прекрасного вечера. Пока!